Привет, Перпин, с вами землянин. И мир, и мы пришли с Бриз Сегодня мы рассказываем Про наших персонажей, про то Какими они были, вы очень просили Видео на эту тему, видео С персонажами, у нас оно было Ну, скажем так, довольно таки давно Предыдущие да, видео, да, для нас по крайней мере Это довольно таки давно, поэтому Вы очень сильно просили что-нибудь новенькое Хотя, честно говоря, не то, чтобы нам было О чем рассказать, но вы просили Конкретно тему, какими наши Персонажи были раньше, по характеру По дизайну, посмотреть на Наверное, на наши старые кринжовые арты. Короче, все то, что вы любите. Блин, это довольно стрёмная тема. Мои персонажи по характеру, конечно, и по истории менялись довольно сильно, но с дизайнами я никогда не любила. Париться я, так сказать, на года, на века придумала. Скажем так, дизайны у меня были более-менее нормальные, но то, что можно рассказать о персонажах, это было такое безумие, ребята, такой кринж, такие морисюхи. Класс, тогда, поскольку у тебя очень много сьюх, ты начинаешь. У меня четыре главных персонажа, они все они были придуманы одновременно. Естественно, как я уже говорила давно, Марино была самым первым персонажем, которого я придумала. И ее старый арт вы уже могли, наверное, видеть. Да, так она выглядела раньше, честно говоря, она просто похожа на бри. Она очень сильно похожа действительно на рыбу своими большими выпуклыми глазами. Ты не понимаешь, это стиль такой. Но, как вы заметили, она всегда была всегда и была именно злая, именно с акулями зубами. Раньше она... Но том, раньше у нее мат не закрывался, у нас нее зубы были большие, я рада, что ты это пофиксила, а то <связано> ей было не очень удобно. <связано> Порофлить над старыми артами, это просто святое. К тому же она да, действительно да. выглядит забавно. Ну, блин, прежде чем кто-то скажет, что она не так уж сильно похожа на Бриз. Я бы даже сказала, тут она не особо на нее похожа. Она всегда была у меня главным героем и всегда была боссом, несмотря на то, что странно для босса быть э, маленькой девочкой злой, да? Почему это странно? Это все по канонам аниме. Я не аниме, это неправда. По характеру еще более злая, еще более стервозная, еще более безответственная. На самом деле Марино ну, у меня, честно говоря, она там типа и справедливая, и ответственная, и много знает, и много чего делает, но вот это, вот это, тупо подросток, злой подросток. Дед, ладно, все ясно. Имя Марино с ее родного языка, с испанского означает морская, а бриз, ну, то есть тоже что-то про море да, Понимаешь, да. о чем я То есть Я помню, как нам люди заливали Раньше, что наши осы не похожи Они даже сейчас похожи Но не в том плане, что внешние Они похожи У них типа есть небольшие схожести Но совсем маленькие Люди просто не выкупают, что они по характеру Капец, какие похожие. Да, они маленькие, злые, стервозные Особенно если говорить про старую Марино. У них еще постоянно Брови нахмуренные Они типа такие крутые да-да-да, я такая крутая, я молодец. Кстати. Дизайн Бриз, честно говоря, вообще практически не менялся. Там были какие-то изменения. Я не помню, как я ее придумала, но это вообще не важно. Короче, характер у нее был вообще максимально не такой. И вела себя она не так. Вела она себя как развратная проститутка. Твои глаза такие чистые, как моча. Они вообще все еще зеленые здесь. А еще она краситься любила. Причем краситься любила она максимально в Рата. У неё там зи... ну, зелёные тени на... и ярко-малиновая помада. <связать> <связать> Честно говоря, она похожа на дешевую проститутку. Вообще, кстати, у нее довольно целомудренная одежда для проститутки. У нее вон длинный шорт. И чулок второй не сползает. Ну, хотя да, хотя чулки у нее тут э, немножечко, я что-то не понимаю, типа она специально брала разные. А или я тоже нифига чул... не поняла. Вот нарисовала, как дебил. Теперь разбирайся, это фишка или так Или гед. Единственное, что почти не поменялось, это футболка. Но это выглядит, как будто ее, короче, э, взяли в рабство арабы, <связать> волосы ей отсекли намазали ее хрен знает как <свят> и отправили проститута чинить. нет на волосы на обрубке похоже ну это реально. так и есть но это все еще та же прическа просто что волосы у нее были действительно короче но ну, не знаю может доплечь. плеч лору ее был примерно такой же жила она с братом но характер она вообще вела себя по-другому она была типа такой крутой чекулей которая могла спокойно засмущать всех вокруг себя потому что она постоянно общалась здесь есть такой стиль общения как будто ты постоянно флиртуешь но на самом деле тебе насрать на всех людей вокруг вот она была такой вообще не то что сейчас чувствуете запах это запах мэри а, -а, а я не спорю возможно такое она была знаешь на самом деле ролик стоил назвать не рассказываем про наших персонажей про то как они поменялись а история волос бриз потому что следующий референс я не знаю, мне показалось, что надо ей волосы отрастить Я ей... Ну, я вижу, вижу Только ты отрастила не там, где надо Не там, где сейчас Ты отрастила ей пучок Да, ну как видите, одежда Она, короче, пришла в более-менее тот вид В котором я ее сейчас рисую Но не так, но... Этот макияж Так вот, следующая картинка Они еще чуть-чуть задлинились <смех> у нее как будто они, знаешь, просто растут со временем. Да, и да, у нее, кстати, все еще более длинные шорты сейчас. Я ее Шел 2030 что... год. Брис уже не видно за <смех> ее волосами. Я все еще пыталась понять, вот <смех> какая длина мне нравится, походу, потому что <смех> какая длина волос или человека. <смех> И волосы человека. У меня стиль менялся, типа, так что рост не считается. У нее везде написано рост 164, и он, не... он, кстати, не поменялся. Вот рост у нее стабильный. Предпоследний референс. Это когда я все-таки решила, что надо ебануть ей волосы до самого низа. Но волосы у нее остались, наконец-то, длинными. Мы поздравляем Бриз с тем, что она шла столько лет ради того, чтобы отрастить волосы. Да, правда, ни на год не изменилось, но все же. Да, ну еще, типа, она очень сильно поменялась в характере, очень сильно поменялся сюжет вокруг всего, и добавилась куча разных персонажей, но об этом позже Скажем так, стиль менялся чаще, чем Бриз. Да, это правда Так, ну, чтобы разбавить обстановку постоянно меняющегося дизайна Но постоянно не меняющегося характера Я покажу старые референсы э, Рахель Начну с неприятного Изначально Рахель э, была сочетанием ее и Ирена то есть Ирены тогда еще не было. То есть у меня э, Рахель, я тебе сейчас покажу, была вот такой. Вот изначально она была черноглазой птишкой и скажу откровенно, я спиздила этот дизайн, можно сказать почти полностью от одного э, персонажа из э, аниме. Его звали Допингиго. Депельга... Депельгангер Потом э, я решила Немного ЭПР делать И уже э, выглядят почти так же Как выглядят сейчас Ну, знаешь, выглядит так, будто бы ты просто ну, Ей разные аутфиты сделала То есть, ну, почти Скажем так, я знаю, что следующее будет изменение Уже в волосах И я это застала, и я помню, как я страдала Потому что я постоянно забывала дорисовать эти странные черные пряди на башке И ты такая, блин, у нее там волосы теперь другие И такая, да в смысле? Я еще помню, что я сама, когда только начала делать ей черную челку, немного забывала, где они черные, на корнях, на концах или полностью, и у меня есть и первый, и второй, и третий вариант. Такой она была в старом комиксе, в котором страниц 10, которые я не то чтобы не закончила, даже почти не начинала. И она была намного хуже по состоянию, чем сейчас. Если сейчас она просто милая булочка, ну такая типа худенькая, бледненькая, ну как бледненькая черная и бледненькая, да? Она сейчас просто маленькая, бедная девочка-мальчик, а раньше она была шизоидом, просто неконтролируемой маленькой ходячей бомбой, которая постоянно истерила, которой случались нервные приступы, которая постоянно болевала еще. В общем, у нее там вообще намного все было плохо, я ее сделала прям мученицей-мученицей, но по характеру она наоборот была намного добрее, то есть она супер-мега-добрая, супер-мега жалкая и несчастная. Сейчас она более-менее нормально в, в адекватном состоянии и характер не то чтобы у нее прошла идеальный. курс то есть, У каждого характера есть плюсы и минусы, поэтому я сделаю его не таким идеальным, как раньше. В общем-то, да, она просто превратилась из жалкой маленькой Мэри Сьюшки во что-то более Класс. адекватное. Приятно сознать, что не только мои Мэри выросли. Окей, ладно, тогда я расскажу про персонажей, про двух персонажей, которые раньше были одним. То есть у тебя такая же, ситуация, как у меня с Рейнджером. Да, я просто разделила. Эта картина Блондинка не цветная и сраты, но она одна единственная, потому что не знаю. Видимо, я уже тогда задумалась насчет того, чтобы поменять. Короче, это старая лучшая подруга Бриз, которая типа Виола. Она играла в группе на барабанах. Она была блондинкой с длинными волосами. Но у брис тогда были короткие волосы она была э, Виола и Акадия. Она была вся вся такая типа с одной стороны выглядела женственно, но при этом такая типа пацанка. Ну, короче, хрен пойми, что на самом деле про характер я даже ничего не помню. Но мне показалось довольно странным, ну, что она так выглядит. И я решила ее поменять и получилось получилось Виола. Виола на самом деле довольно сильно изменилась. Э, я понимаю, о чем ты говоришь, когда ты придумываешь персонажа, ты хочешь очень очень много в него. Да и вот идей. с ней был перебор явный. Да, как у меня с Рахейлей, ты такая думаешь, блин, по-моему, но это уже слишком. Короче, это самый первый дизайн Виолы. На самом деле, довольно сильно похоже на то, что сейчас, кроме одежды, она тогда типа была все такой спортивной. Ну, как и сейчас. На самом деле, вот характер велы. Только она не выглядит как спортивная, она выглядит панкуха. как э, мамочка из за старого Мама аниме. панкуха. Да, да панкуха, <laughs> точно. Я знаю, и мне типа это не нравилось, у нее довольно быстро изменился дизайн. Я ее убрала игру на барабанах, она больше не играла в музыку, она просто была такая добрая, милая и тусила с брест. Да. Но я все еще хотела себе какого-то персонажа музыканта, и поэтому я создала Акаю. Акаю по дизайну сразу скажу, вообще никогда не менялся, так что я не буду ничего скидывать, там поменяла ему немножечко род деятельности, там характер, добавила вот. Акаю у меня на самом деле самый стабильный персонаж. Я сразу знала, что я от него хотела, просто потому что знаешь, ну он же не главный герой, ну будет какие нибудь замухрышом на фоне. Кого вообще интересует? <свят> и типа... Замухрыш на фоне. <свят> и типа так он и родился. Поэтому он самый адекватный, он самый не перегруженный, потому что... Ну так и надо. Он по факту ничего не умеет. В общем, как-то так. На самом деле особо наши персонажи не менялись, я бы сказала, да? Можно сказать, что они менялись э, с тем, как менялись мы. Они стали более спокойными. Во-первых, я думаю, все персонажи... Даже Брис более если вы не верите, это спросить у Перпина. Она подтвердит. Она знает, какой Бриз был раньше. Еще когда она появилась. В моей жизни, Перпин, конечно же. Бриз еще тогда не обрела свой окончательный характер. Перпин страдала. Страдала от того, что ей не да. понравилось. А я такая, да, Кирилла. Да, что это был такой Крин. Это персонаж, а потом я такая, о, Боже, это же Кринша поменяла это быстренько. И никто не заметил. Да, и они стали, скажем так, со своим характером, со своими плюсами и минусами. То есть, у нас больше нету персонажей, у которых только плюсы или только минусы, как у Бри. Эй! Поэтому, ребята, если у вас есть персонажи Мэрис и вы ими очень сильно довольны, но все говорят, что они Мэрис не переживайте. А, настанет тот день, когда они перестанут быть Мэрис Не только для вас, но и для всех. А знаете, у кого персонажи не Мэрсью? Знаете, кто делает самые лучшие дизайны придумывает самые лучшие характеры? Вообще, спасибо нашим спонсорам, спасибо вам за то, что вы здесь. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Да, подписывайтесь на наши сольные каналы, подписывайтесь на группу ВКонтакте, на Инстаграм. Не подписывайтесь на ТикТок, там ребята только со юхами. Всем спасибо, пока. всем пока. I will leave you behind.